Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский, и сегодня я хочу рассказать о том, как реализовать функцию автозаполнения текстовых визутов в Qt. Ну, для тех, кто, может быть, не знает, что такое функция автозаполнения, скажу, что вы наверняка давно уже ей пользуетесь. Поэтому, например, если мы откроем любой браузер и начнем в адресной строке вбивать какой-то э, текст, то мы, собственно, сразу увидим эту функцию автозаполнения, которая представляет из себя э, список вариантов на основе уже введенного текста, и э, при выборе одного из элементов э, текст этого элемента попадает в текстовое поле или же далеко ходить не надо можно взять э, любой э, сколько, сколько нибудь приличную среду разработки например Qt Creator и здесь если мы начинаем вбивать какой то код допустим мы не помним название переменной или ключевого слова или просто не хотим ошибиться мы вбиваем несколько символов, нажимаем Ctrl пробел и опять же выпадает список с вариантами, как мы можем завершить наше слово или строку. Это и есть автозаполнение. Ну, я думаю всем понятно, что это очень удобный и полезный э, интерфейс, полезное интерфейсное решение. Теперь как это реализовано в Qt. Э, ну, сама программа Qt Creator она написана э, с Помощью в библиотеке Qt, поэтому логично предположить, что э, в библиотеке Qt есть какой-то инструмент для реализации функции автозаполнения. И таким э, инструментом является класс QCompleter. Как всегда, в Qt говорящее название класса, говорит само за себя. И сам по себе, без каких-либо изменений, этот класс э, способен работать с двумя виджетами. Первый виджет, это, э, виджет э, э, списка, э, Box, это виджет ниспадающего списка ComboBox, QComboBox. И второй это виджет односточного текстового поля q Line Edit. Ну Давайте реализуем функцию автозаполнения в этих двух виджетах. Для этого в конструкторе главной формы я создаю объект QCompleter. Computer, new new computer. И смотрим, какие есть конструкторы. Ну, первый конструктор принимает в качестве аргумента только объект, родительский объект. Второй конструктор принимает в качестве аргумента модель. Тем самым мы понимаем, что в объекте класса QCompleter данные о элементах автозаполнения хранятся в модели. Более того скажу, что э, вот этот вот список, от, отображаемый список э, автозаполнения, он реализуется через э, представление. И если вы видели видео, посвященное э, моделям и представлениям в Qt, то вы понимаете, насколько это гибкое решение. Потому что... Модели могут быть абсолютно разные. Представления могут быть тоже разные. Можно задавать иконки, можно задавать цвет, можно задавать шрифт, все что угодно. Хорошо. Теперь давайте смотрим третий вариант конструктора. Он принимает в качестве аргумента объект QStringList. Ну, на самом деле... Где-то за кулисами этот QStringList тоже преобразовывается в модель. И я уже создал объект QStringList. Для того, чтобы наша программа была какой-то более осмысленной, и предлагаю представить, что мы пишем редактор SQL-запросов. Поэтому в качестве элементов автозаполнения я забил несколько ключевых слов языка SQL. И давайте передадим в конструктор объект Keywords объект главной формы в качестве родительского объекта. И для того, чтобы подключить наш объект QCompleter к какому-либо виджету, естественно, я имею в виду QComboBox или QLineEdit, нам достаточно вызвать метод setCompleter. то же самое, слайд edit. Сразу скажу, что э, для того, чтобы э, класс QCompletework э, надежно и предсказуемо работал, э, лучше для каждого виджета, не лучше, в общем, я э, настойчиво советую использовать отдельные экземпляры класса QCompletework, пускай даже э, с, одной, с одной и той же моделью. Позже я покажу, каким нежелательным результатом может это привести. Ну, вот, вот я сейчас использую один э, экземпляр QCompleter для двух виджетов. Этого делать не, не, не надо в реальных приложениях. Э, и давайте посмотрим, какие есть параметры QCompleter. Э, первое это чувствительность к регистру. Понятно, если у нас допустим здесь select за э, заглавные буквы, а мы начинаем вбивать S маленькую, э, тем не менее, все-таки у нас вот этот элемент отобразится. Далее, completion column. Я уже сказал, что э, все данные э, для автозаполнения хранятся в модели. А, собственно, модель может быть э, с несколькими колонками. И, Этим параметром мы указываем из какой колонки мы хотим брать собственно текст для автозаполнения. Далее, completion prefix – это тот самый префикс под строка, на основе которой мы отфильтровываем нашу модель, предлагая те или иные элементы для автозаполнения. Completion role – это роль, по которой мы получаем данные из модели. Uh, и «Completion Mode». Uh, существует uh, реализовано три варианта uh, режима автозаполнения. Это «Pop-up Completion», «Inline Completion» и uh, «Unfiltered Pop-up Completion». Мы сейчас просмотрим их все. И чем они отличаются. Давайте я сразу же здесь укажу нечувствительность uh, к регистру, чтобы не мучиться. «Case sensitivity case insensitive Отлично Запускаю программу И смотрите, я начинаю выбирать текст Мне предлагается вариант автозаполнения Я выбираю этот элемент и он вставляется текст из него вставляется э, в виджет ну, То же самое, если я делаю с виджетом Q -line edit Здесь у меня два варианта. Если я, смотрите, я уже вобью две буквы, то э, модель еще отфильтруется по этим двум буквам. И вы видите, я выбрал здесь какое-то значение, здесь оно сбросилось. Это вот ровно почему я не советую использовать один экземпляр QComplitter для нескольких виджетов. Хорошо, давайте посмотрим как работают другие режимы. Set Completion Mode completer. Сейчас мы видели режим по умолчанию, Pop-Up Completion. Также есть Inline Completion. Он отличается тем, что нам не показывается представление с, с, с элементами модели, а просто предлагается самый вероятный вариант, самый подходящий элемент. Если нажимаю Enter, то тоже текст вставляется в виджет. Если опять я начинаю, допустим, пишу D, мне предлагается Delete, я пишу DR, мне предлагается Drop. Понятно. И третий вариант – Unfiltered Pop-Up Completion. Этот режим похож на э, стандартный Pop-Up Completion, за тем исключением, что что бы я ни вбил, не предлагается, не отображается список всех элементов. Казалось бы, это какой-то неудобный режим, но на самом деле, э, как вы видите, я вбил букву D, и э, курсор да, активным является сейчас э, элемент Delete. То есть, мне не, на, не надо, на самом деле, совершать навигацию по всем элементам. Я сразу э, вижу э, самый подходящий вариант. Однако, для меня не исключены и другие варианты автозаполнения. Хорошо. Ну, теперь давайте вернемся к варианту э, автозаполнения в духе Qt Creator. То есть, это автозаполнение не Во-первых, не всего поля, а только строки или подстроки, по, которая срабатывает по комбинации клавиш. Ctrl-Space, да, Ctrl-Пробел. И реализовано она в, многостр... в виджете многострочного э, текста. Вот объект QTextEdit, э, виджет многострочного текста. Э, я уже положил на форму. Теперь наша задача сделать так, чтобы в нем тоже работало автозаполнение. Для этого нам потребуется создать класс наследник от QCompleter. Э, так назову его Word. Compliter. Наследую его, естественно, от QCompleter, next, finish. И сейчас я, э, к сожалению, мой Qt Creator перестал э, подключать класс родитель к заголовочному файлу QCompleter. И также он здесь не добавил macOS Q object. Так, давайте э, создадим э, конструктор наподобие одного из конструкторов э, класса QCompleter. Нам больше всего подходит вот этот. Так, я создаю заготовку в файле реализации, удаляю старую заготовку и вызываю родительский QCompleter, конструктор, parent, так, отлично. Теперь нам необходимо показать представление, вот. вот такое, такого вида, при нажатии комбинации клавиш Ctrl-Пробел. Но смотрите, события клавиатуры будет получать виджет многострочного текста, а не объект Q-World Completer. Для того, чтобы объект q Completer мог обрабатывать события виджетом многострочного текста необходимо создать перехватчик. Реализуется он через переопределение метода виртуального метода QObject EventFilter то есть фильтр событий Так, я сразу же здесь пишу О, и И давайте представим, что мы уже обрабатываем события клавиатуры. На самом деле в метод event filter попадут все события. А сейчас я покажу, какой их многообразие на самом деле существует. Вот огромный список всевозможных событий, которые мы можем получать. Нас интересуют только события клавиатуры, да и то не все. Итак, э, во-первых, я хочу сначала проверить, что виджет, к которому мы подключились. Э, так, давайте я сразу еще подключу ряд классов, которые мы будем использовать. QEvent QKeyEvent Q abstract item view базовый класс представления Q text edit естественно и наконец класс текст курсора о котором я скажу чуть позже итак мы хотим убедиться, что виджет, к которому мы подключились, унаследован от класса QTextEdit. Для этого я вызываю метод inherits и передаю имя класса. И также я хочу убедиться, что э, тип э, события, который я обрабатываю, что это событие клавиатуры. Поэтому я вызываю метод Type, чтобы узнать тип события и сравниваю его с uh, константой uh, keypress. Отлично. В противном случае я вызываю метод базового класса Completer. Uh, Completer event filter. All Так, отлично. Поскольку мы знаем, что это событие клавиатуры, мы можем привести его классом Q Key Event. Key -event. Uh, static -cast. Q Key Event. Key. И теперь мы имеем доступ к свойствам именно класса KeyEvent. В частности, коду э, клавиши, которая была нажата. Я пишу switch и проверяю код клавиши методом key. Какие, какие нас клавиши интересуют? Нас интересует клавиша пробел, в первую очередь. Qt uh, key space Но uh, нас интересует не любое нажатие клавиши пробел, а только uh, в купе с клавишей control. Для этого я вызываю метод uh, класса q-key-event, uh, Q modifiers и э, методом test flag узнаю наличие флага зажатой клавишей control cute control modifier и в этом случае мне нужно э, мне нужно узнать тот, э, ту самую подстроку, на основе которой я буду фильтровать модель автозаполнения. Э, смотрите, если, допустим, я нахожусь вот здесь, мой курсор, э, на основе какой подстроки я хочу фильтровать модель? Я хочу фильтровать ее на основе подстроки от начала слова до э, курсора. Хорошо. Хорошо. Э, в классе QText edit доступ и операции с содержимым текст uh, edit это queue сначала привожу QObjectCast, QTextEdit, edit привожу подключенный к комплиттовый виджет или виджет к которому подключен комплиттовый и я продолжаю. В классе QTextEdit доступ и операции над содержимым э, текстового редактора осуществляется через класс QTextCursor. Текстовый курсор. Текст курсор. Получаю курсор я методом одноименным. TextCursor. После чего я могу делать с, э, с объектом текст все, что угодно. И дальше, если я хочу, чтобы это применилось э, к содержимому э, объекта QTextEdit, я буду вызывать метод setTextCursor. Но В данном случае я только, мне только интересует чтение. Я хочу только узнать э, то, э, где находится мой курсор. И что находится э, левее его. Да? Итак, как работает, как работать э, с текстовым курсором? Э, работает он очень похоже э, на то, как мы работаем в текстовом редакторе. То есть, допустим, опять, мы наш курсор находится здесь. Мы хотим получить вот эту подстройку. Как мы поступим? Мы зажмем кнопку мыши и перетянем курсор в начало слова. Примерно то же самое мы сейчас сделаем через текстовый курсор. Текст. Курсор. Uh, MovePosition. Перемещение курсора. И здесь uh, первым аргументом идет тип операции, Их множество здесь определено. Q. Текст. Курсор. Ну, допустим, мы выберем start. И смотрите варианты. Э, сдвинуть курсор в начало всего текста, в начало блока, в начало строки, в начало слова. О, как раз то, что нам нужно. И смотрите второй параметр Move Mode э, и значение по умолчанию Move anchor. Что такое anchor? Anchor это якорь. Что такое якорь? Якорь э, это начало выделения. То есть в случае, если мы текст не выделен. Позиция Якая совпадает с позицией курсора Если же мы например, начинаем выделять текст То вот эта позиция Курсора, а вот эта позиция Якая То есть если мы хотим э, Выделить э, Текст, нам нужно Сохранить курсор на месте Поэтому нам Move Cursor Опция не подходит Queue Text Cursor есть опция Keep Anchor, то есть сохранить позицию якоря. Как раз то, что нам нужно. Теперь смотрите, я хочу ввести один параметр для нашего автозаполнителя, я хочу, чтобы автозаполнение срабатывало только в том случае, если уже какой-то текст был введен, то есть вот сейчас, чтобы вот эта подстрока она была не пустая чтобы нам не приходилось выводить все. Мне кажется, это неразумно. Итак, для этого я ввожу член класса private, назову его minCompletionPrefixLength, uh, пусть он будет равен единице по умолчанию, и создам методы установки и получения значения. И тогда я напишу здесь следующее условие. Текст курсора. Если вы помните, мы выделили текст нужный. Поэтому я обращаюсь к методу selected text. Дальше length. Если длина выделенного текста больше либо равна параметру mean completion prefix length. В этом случае мы будем включать собственно автозаполнение. Итак, во-первых, мы должны э, сказать объекту Q нашему объекту э, на основе какой, э, какой подстройки мы хотим фильтровать модель setCompletionPrefix. Э, и используем тот же самый метод uh, selected text. И, во-вторых, мы должны указать место, где будет всплывать это представление, этот список. Ну, давайте создадим объект прямоугольной области. QRECT. QRECT. И здесь я хочу, во-первых, где логично выводить этот список. Конечно, логично выводить его где-то рядом с курсором, поэтому я обращаюсь к объекту textEdit, используя метод cursorRect. И беру левый нижний угол, Bottom left И вторым параметром у меня идет size, объект Qsize в котором я указываю на самом деле не, э, не размеры представления, которые буду показывать скорее, а то э, размеры того, той области, под которой да, э, будет показано это представление. То есть я пишу здесь 100, это ширина, и 5 – высота. Это значит, что на 5 пикселей ниже курсора э, появится наше представление. Хорошо. И, наконец, вызываю метод complete и указываю область. Так. Теперь э, что важно? Когда мы перехватили событие, если мы не хотим, чтобы оно было обработано самим объектом, у которого мы его э, перехватили, то мы должны вернуть в методе event filter значение true. Теперь дальше теперь предположим что мы уже э, нажали control пробел уже нам показалось представление мы выбрали какой-то элемент и хотим по э, клавише enter например мы хотим заполнить э, вставить в текст выбранный выбранный элемент итак если Код клавиши key, enter, case, cute, key, alternative, enter, return, и case, case, cute, key, tab. В этом случае, на самом деле, не во всех случаях, когда мы нажимаем Enter, мы хотим обрабатывать данную ситуацию. Например, если бы мы перехватывали все нажатия клавиши Enter, то мы никогда не смогли бы в тексте вести больше одной строки. Поэтому мы должны убедиться, что представление со списком автозаполнения Отображ, от, уже отображается пользователю. Поэтому я обращаюсь методом pop-up к объекту представления. И далее вызываю метод visible Видимый. Что представление уже показывается пользователю. В этом случае мы прячем представление. Также мы должны проверить, что вообще какой-то элемент был выбран. Потому что, в принципе, мы могли показать представление, но пользователь ничего не сделал, не выбыл ни одного элемента. В этом случае не очень понятно, что нужно вставлять, какой текст. Итак, я обращаюсь к методу currentIndex, получаю индекс выделенного элемента. И далее проверяю, что он и только в этом случае я испускаю сигналы о том, что надо, что был активирован один из элементов activated, передаю э, в качестве параметра сигнала индекс pop current index и э, в Q определены два схожих, э, схожих э, сигнала. Даже называются они одинаково, но отличаются э, аргументами. Второй э, сигнал активайте принимает аргумент Q-String. Поэтому пишу. -up, current index. Дальше Data. Теперь мы должны указать роль. Соответствующие параметры класса QCompleter я вам уже показывал. Называется он ComCompletionRole. Дальше приводим получи, полученное значение к строке. И, собственно, все. Опять же, надо не, не забывать э, вернуть значение true в этом случае. Итак, мне кажется, более-менее все готово, осталось только в конструкторе э, главной формы, во-первых, подключить наш на класс, это word QWordCompleter, и вместо класса, э, вместо объекта QCompleter создать Q Word И, наконец, просто реализовав переопределив метод event filter, собственно, мы не начнем перехватывать события виджета. Для этого мы должны как бы к нему подключиться. Обычно это делается через метод install event filter с параметром объекта, которого мы хотим, чьи э, события мы хотим перехватывать. Но на самом деле в классе есть метод. Так, давайте вот это я закомментирую. Есть метод, который называется setWidget, в котором, собственно, и вызывается метод installEventfilter. Поэтому нам это делать э, не нужно. Итак. UI, текст, uh, edit. Давайте попробуем. Так, что-то не так. А, да, я забыл здесь звездочку. Так, к сожалению, сейчас у нас придется много чего поменять. Т, т, т, т, т, т, т Возможно, это все. Нет, не все. Да. Итак, начинаем начинаю вбивать текст. Нажимаю Ctrl-пробел, и мы видим, что в автозаполнение пока текст не вставляется, но нам показывается список вариантов. Я вбиваю две строки, о, две э, два символа, и мне предлагается мой список отфильтровывается по ним. Отлично. Ну, неудивительно, что, э, собственно, вставки текста не происходят, поскольку мы пока только испустили сигналы. Activated. Теперь необходимо написать слоты, которые бы вставляли вот этот текст. Вставляли бы в нужное место. То есть в место, где мы... находится наш э, курсор. Ну, на самом деле его можно было бы реализовать, этот слой где угодно, но мне кажется, логично это сделать здесь же, в q -комплитере. q Complete. Во-первых, нам не надо будет его заново каждый раз реализовывать, с одной стороны, а с другой стороны у нас будет гибкость. Мы не обязательно, будем, не обязательно таким образом будем обрабатывать автозаполнение можно будет теоретически подключиться к другому сигналу и по-другому обрабатывать его. Итак, я пишу uh, pardon, public slots The Replace current uh, word в качестве parameter QString И сейчас мы опять будем работать с текстом э, курсором. Давайте я здесь вот скопирую вот этот кусочек. Мы приводим опять-таки виджет к типу QTextEdit э, да, и получаем э, курсор. Теперь давайте опять поймем, где мы находимся. Ну, допустим, вот я нахожусь здесь, я нажал Ctrl-пробел, мне выдался некий, выдан некий список, я его выбрал. Теперь я хочу вставить, вот допустим, вот этот текст, куда я его хочу вставить, за место какого текста. Я хочу вставить его за место всего слова, внутри которого находится мой курсор. Как бы я поступил, будучи простым пользователем текстового редактора? Я во-первых бы, переместил курсор в начало слова, после этого зажал бы кнопку мыши, и опять сместил курсор, но на этот раз в конец слова. После этого я ввел бы какой-то текст. Опять же, таким же примерно образом мы будем поступать, используя текстовый курсор. Так, текст, курсор move position. Сначала мы смещаемся Q text курсор в start в начало слова и при этом перемещаем туда якой. После чего мы э, перемещаем курсор в, на этот раз уже в конец Q text текст, курсор, end, end of word, в конец слова. И на этот раз оставляем якое на месте q, текст, курсор, keep, anchor. Отлично. Теперь можно вставлять текст. Insert текст. Теперь осталось только передать этот измененный курсор в виджет QTextEdit. Set текст курсор текст курсор и Последнее, что нам осталось, это соединить сигнал со слотом. Делаем это в конструкторе главной формы. Я пишу connect. Completer. Signal. Signal activated. С параметром QStream. Принимаю тоже Completer. Слот. Вот здесь мне не предлагается... Мне кажется, это из-за того, что я еще не откомпилировал приложение. Но я могу просто скопировать сюда. Right. Так. И пробуем... Итак, я начинаю выбивать символ uh, S. Дальше Ctrl-пробел. Select, нажимаю Enter и Select ставился. То есть мы достигли цели. Where, uh, ID. Больше, допустим, двух order. One. Ну что ж, на сегодня все. Спасибо. До свидания.